Всем привет, я вновь набил целую кучу золотых нашивок Вы только посмотрите, как это получается Прикольно, когда они все набиты практически в одно и то же время Наверное, самое симпатичное здесь это винтовка на миллион Ремингтон МСР золотой Ну, пишите в комментарии ваши варианты, какие вам больше нравятся Конечно, все это богатство получил я только благодаря Киви Перевела все эти оружия прямо за один раз Ну и, конечно, это те пушки, которых у меня не было Которых не хватало для практически полной коллекции золотых достижений Именно нашивок И, в общем-то, план был такой Я должен был за ограниченное время то есть за 1-2 дня набить 9000 фрагов Это... 8 оружий и 1 пистолет и знаете затмение легкое меня в этом просто спасло потому что здесь очень много контрольных точек и набивать пушки за медика инженера инженер просто одно удовольствие в конце получается 997 как раз чтобы оставшиеся пару фрагов добить уже на отгаре и за одну игру получить аж целых 9 достижений ну по крайней мере попытаться как ни странно начиналось все очень банально это первые секунды игры и цель моя была в самом начале поймать голову какого-нибудь инженера чтобы набить тысяч золотого револьвера r8 таким образом это произошло далее сразу Сразу же пошел вход ход печенек, набивается нашивка золото племени 999 фрагов, тут же меняется класс и теперь скаут на очереди золотой, так здесь нужно было два фрага еще один, не с первого раза, но нашивку я набил. Впрочем не самую крутую, но зато со скаута пострелять мне даже понравилось, удавалось медиков перестреливать на их дистанции. Далее нахожу мср, золотой кстати, вот он, и теперь чтобы уж точно не накосячить. Просто в прицеле вот этого пацана забираем, и нашивка. У меня там один фраг всего оставался. Так, подбираем и фанфал, и сразу же вижу голову Оберона Вайта, который катается на яхте. Сто халявных очков, и эта яхта просто взрывается, да? Это такая пасхалка, которую, я уверен, многие не знают. Вот так она выглядит на максималках. И эта яхта проплывает всего лишь один раз за игру. Попробуйте в следующий раз. Так, вот набиваю фанфал. Золотая классика, нашивка называется, прикольная. Следом идет дезертэч, набивается зыбкий мираж. И в дело вступает Сайга 12 с Конечно, тоже пару фрагов. Это второй. Вот таким образом. Все, с этого момента наступает настоящая борьба за дробовик Фабарм. И ставим 12 компакт. Потому что с первого раза мне него подобрать не удалось. И скажу вам, осталось не так много. Всего лишь два достижения. Это вот этот Фабарм и Фостычеречен 12 дробовик золотой. Но пока что я бегу. Конечно же, за Фабармом. Потому что... В любом случае этого штурмовика надо забирать, все, два фрага надо сделать по-любому, мне кажется везет. Да, блин, просто со второй попытки, и кроме как удачи, это, наверное, не на назвать. Разумеется, пост Age Origin я тоже набил. А теперь просто посмотрите, что у меня появилось буквально сегодня. Это 24 пин-кода на оружие Абсолют, также камуфляжи есть. В общем, суть такая. Если в течение трех дней после публикации этого ролика на моем канале набирается 455 тысяч подписчиков, это всего лишь плюс 2000, тысячи. набрать мы их можем буквально за вечер. В своей группе я сразу же публикую пост с итогами этого конкурса. 24 победителя, и только от вас зависит, насколько быстро я публикую итоги. Самое главное условие – это просто комментарий под этим видео и лайк под самым первым постом в моей группе. Пока.